Социальная сеть ВКонтакте представляет Этим летом первый в истории фестиваль ВКонтакте Большая встреча друзей на свежем воздухе Сотни любимых сообществ под открытым небом Музыка, юмор, еда, инновации, игры и многое другое На два дня мы перенесем ВКонтакте из интернета в реальность 18 и 19 июля Парк 300-летия Санкт-Петербурга Фестиваль ВКонтакте Вся информация и билеты на wiki.com слэш fest